Всем привет, ребята! С вами Red Phantom и сегодня у нас будет Пикем Челлендж на этап легенд э, Берлин Starlader Major 2019 э, Конечно, извините, что не заснял этап претендентов, у меня был готовый материал, но как обычно руки не доходили, чтобы его выложить. Э, давайте посмотрим. Вот какой я делал прогнозик. Вот такой. Я ставил 3.0 0 Vitality. Интези 03 ставил, ставил то, что придут Мауза, G2, Фьюри, Авангард, Форзы и Да, но, как видите, зашло у меня только 6 прогнозов. Нарзы показали хороший результат, так же, как и Мауза. G2, Авангард прошли, Энерджи. Подвели меня Виталити, проиграли они две карты, я думал, они сейчас вылетят, но все-таки они выиграли Грейхаунд и прошли дальше. Интези, я не сомневался, они 03 прошли, точнее проиграли. И поехали домой Теперь же у нас этап легенд Или же прогноз группы Прогноз закрывается через 21 часа Поэтому у меня еще есть немножко времени Чтобы отснять этот материал Давайте начнем Итак, любые 7 других команд Которые пройдут дальше Несомненно, Астралис Тим Ликвид Натус Винсер Потому что, ну Как же без Сашки Симпла Он там с авапером пиу -пиу", Все пройдут Дальше. Что будем еще делать? На 3-0 я не рекомендую никому ставить э, сильных команд, потому что они могут налажать, проиграть одну карту и прочее. Не, не обязательно вам слушать меня. Я не аналитик, я не даю стопроцентный прогноз, но... Ну, не ставьте астралис на 3-0. Они могут проиграть даже на Ви. Дальше. Мауспорт себя хорошо показали. Прошли 3-0 в этапе претендентов. Я думаю, они достойны пойти э, уже в четвертьфинал э, в этап чемпионов. Э, также давайте смотреть далее. G2, НРЗы. Нарзы хоть и прошли 3-0, но они кое-как выиграли Саймонов. Им попадались легкие соперники, точнее, Интизи. И я уже не помню, кого они третьего выиграли, но... Вряд ли у них будет э, сильно много шансов, чтобы забрать этап легенд. Я думаю, Крейзи. У Крейзи есть некоторые шансы пройти. Это такой небольшой факт. Также я думаю, что на 3-0 стоит поставить тех, у кого шансов пройти очень мало. Но они есть. Конечно, можно поставить Нарзов на 3-0 чисто по фану, там... Авангард, не, вряд ли, G2. Давайте поставим на Нарзов на 3-0. Потому что если они пройдут, я буду за них рад. А если не пройдут, то, по крайней мере, они не потеряю очки за Астралис, Темлик и прочее. Также давайте не знаю, вот ставить инсов нет. Там сейчас уже много кто рассказывал, то что они будут играть, скорее всего, с тренером. Кикнут Алексей Бим. Вот... Поэтому, не знаю, будем их ставить. Но пока что нет. Я думаю, Energy еще достойно играть. И кто же еще, кто же еще? Может, взять канику. Да, пожалуй, Фейс-Клан. Давайте оставим Фейс-Клан. И на 0-3 я поставлю либо Непов, либо Авангар, либо Мебров, Бобров. Не знаю. Ну, Дримэйдерс вряд ли. Дримэйдерс, они хорошо себя показали. Вышли в этап легенд, но они вряд ли пройдут. Ну и 0-3 не проиграют. Давайте, будь что будет, поставим небров. Я думаю, они сейчас не сильные. Настроенная сильная команда, поэтому делаем прогнозы. Все, надеюсь, они сработают и все будет отличненько. Ну, а на этом все. С вами был Red Phantom. Хотите, ставьте эти прогнозы, хотите, нет. Ну, всем удачи, хорошего пикема, хорошего турнира. Стартует 28 августа. Будут первые матчи. Астралис против Дримитерс. Посмотрим, что получится. Ну и всем пока-пока.